Ребята, с вами я, Кенниофер. Да! Да, да, да, это я снова записываю Бравл Старс. Возможно, вам надоело, возможно и нет, но все равно. Так, фактом ничего. Сегодня я опять играть Бравл Старс, но в этот раз я постараюсь бомбить очень так хорошо. Так, кстати, я хочу проинкламировать одно своего друга, Игеса. Хороший парень снимает качественно. Я тем более его не могу побить. Поэтому. Давайте вместе сделаем для него подарок. Подпишемся на него. Ну а так мы поехали. Так, бесконечный Так Мортис единаха. Так. Эмс минус беру мяч Броубол. Так напряженная ситуация, не -е -е. <связь> Ага, так. Оба. Блин, меня убили. ё мою, я! Нет, нет, нет. Иди Не нахрен. На последних секундах успел. Видели? На последних секундах. куда Блин, на и чтож а но все равно сделал ну, один киву а мне через видео придется добавлять музычку потому что тубами не. <с> понял Стоп, нет, этот легендарный нем купленным под блин Алина, ну ничего, прорвемся Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Бьем, бьем, бьем. Нет! Нет! Отдавание, не может быть... Блин, ну ничего не... Блин, на... В общем, это было потно. Конечно, извините за такие лаги. Телефон не исправен. Ну, фантомное нажатие. Знаете, зажмойка. Тут все нормально. Ладно. Давай. Так, я сейчас приложу. Вот это. Ещё давай, быстрее. Не-не-не, когда? О! Вот это вот надо. Вот это вот уже надо. Ай, блин! Нет! Я забыл! Я забыл это добавить. Дайте всем с добрым утром. Для кого-то это Добрый день, а для кого-то это Добрый вечер. Для да, тех, кто с на поиграть, то пишите миг. Мне чуть не вынесли еще хп. Чуточку до смерти. Все. Каюк. Ммм, mm, понял. Чё-то сегодня не везет. Чё-то не везет. Так, крепкий орешек. Шуткая посадка, да. Вот и тут вот, вот, набор на Эдкара. Так, 5 минут. На все они могут не сопротивляться. Блин, а нас взорвал динами динамик, динамайк, динамик. <с> Обыкновенный, скажете вы. Воздромай, давай. Э -э -э -э. оттать вот, лежать и засадь. Да. Вам, наверняка, не интересно, как я буду играть, поэтому промотают до того момента, пока я с ним не наиграюсь. В общем, у нас не получилось сыграть нормально. Жалко, но уновать не стоит. Блин, ну бы гриф бы сделал бы, но ну, мои жена вперед вверх. Спасибо, Андрей, что дал мне баночку. опасен пасем тим, мой ну, Что за влаги Блин. Так, Андрей, просто живи. Точка живы. Точка живы. так, Андрей, живи, Андрей, живи, Андрей, живи, Андрей, живи. Андрей, живи. Блин, а. Так, не подходи. Не подходи. Манё! Я не могу подойти. Мне надо, чтобы они были полностью Тебе Если бы многобаночный, то, то я бы убил бы. Так, Рика, Я не понял. <смех> Видите? Типичная ситуация в ШДшке. Я. Я. Не. Но зато плюс 8. плюс 7 кубков. И.. Ну что. Вс. Эх. Купились. Только.. Не купились. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписка колокольчик. Новые видео на канале КиниОфер. Всем спасибо за просмотр, всем пока.